Это небольшая такая наполняющая медитация для обретения себя, для ощущения себя, для выравнивания и баланса энергии внутри себя, для расширения своих возможностей, своих психических возможностей, своих эмоциональных возможностей для такого увеличения своей жизненной силы. Садитесь, пожалуйста, поудобнее, как вам хочется. И сейчас выравнивайте спину, позвоночник. Вокруг можно подушки положить для своих рук, для ног. Как вам удобно. Ноги можно стопы положить на пол, если вы Сидите на полу или на кровати. Можно стопы поставить также на поверхность кровати. Можно сесть бабочку в лотос. Вот как вам сейчас удобно. Посмотрите, чтобы голова шеи была свободна, комфортно. Почувствуйте, что мышцы шеи сейчас расслаблены у вас настолько, насколько сейчас вы себе можете это позволить. И примите все, вот, что сейчас как есть. Ну, и в процессе так же как и я сейчас вот делаю так же и вы делаете просто позволяйте своему телу расправляться выпрямляться ощущать и принимать свое тело это очень важно это уже такое единение с собой единение жизни единение вот со всеми процессами которые проходят сейчас в вашем пространстве, вокруг вас, да, в вашем мире, на нашей земле. Ощущение и осознание своего тела прямо здесь и сейчас. да, Такая тактильность, телесность. Иногда мы, даже очень тренированные люди, не замечаем, состояние нашего тела ну то есть для нас это комфортно например одно немножко там приподнято плечо пусть буквально на 05 сантиметра и так далее а когда мы вот расслабляемся в таком состоянии медитации начинаем спокойно дышать спокойно спокойно вдох следует за выдохом выдох за вдохом спокойно и нежно такое нежное спокойное дыхание Дыхание с любовью к себе, к себе любимому, к себе любимым, Дыхание с принятием себя. С каждым вдохом вы можете говорить про себя или просто принять вот это намерение, что с каждым вдохом вы принимаете себя. И с каждым выдохом отпускаете все программы, все установки, все чужеродные вмешательства, которые мешают вам принимать себя таким, какой вы есть, и также с каждым вдохом, например, с другим, вы все больше и больше начинаете любить себя, и с каждым выдохом отпускаете все программы, установки, посторонние вмешательства, чужие программы, которые мешают вам, позволяют, а не позволяют любить себя, мешают любить себя. И это нежное освобождающее дыхание, дыхание наполняющее принятием и любовью и освобождающее от всего, что вам мешает любить себя и принимать себя. Можно также отдельно делать такую практику, практику дыхания нежного дыхания. Я ее называю, потому что любовь, принятие себя. Это такая нежность, это такой вот сакральный, сакральный, интимный процесс любви к самому себе, здесь и сейчас. Можно так на ночь дышать или утром, когда вы просыпаетесь. Мое нежное дыхание, упражнение «Мое нежное дыхание». Любовь к себе живет в каждом из нас. Она дана была нашей душе, еще в том мире, где душа зарождалась. Поскольку Творец всех Творцов и Вселенная, весь мир любит нас. и Наше зарождение, оно всегда было в любви. Из-за рождения наше физическое, когда встретились клетки нашего отца и матери, тоже было в любви именно в тот момент, была любовь. И все наше рождение пропитано любовью, вибрациями энергии любви, состоянием любви. Все наше нахождение в девять лунных месяцев, в трубе матери также была любовь, спокойствие, безопасность, такой теплый, темный, любовь. Темнота в трубе матери – это как вселенская бесконечность, такая спокойная. Именно для души, обретающей себя. День за днем, минута за минутой, клеточка за клеточкой, в физическом теле. Темнота – это самое привычное, безопасное место. Темнота, бесконечность и любовь. И день за днем мы получали любовь. В какой-то момент, возможно, нам показалось, что нас не любят в тот момент мы скорее всего утратили такую чистую чистую искреннюю связь со своей душой потому что душа всегда чувствует и верит и не сомневается что вокруг есть любовь от всех кто вокруг от каждого и даже какие-то сложные поступки людей душа видит в них благости тоже любовь видит и чувствует, что по отношению к ней это все во благо, по отношению к ее вечному пути. И поэтому прямо сейчас мы соединяемся со своей душой и этим нежным дыханием любви. С каждым вдохом наполняем себя любовью к себе и принятием себя таким, мы есть. со всеми своими нюансами, особенностями, талантами, ошибками, недостатками, со всей своей уникальностью, уникальностью внутреннего мира, уникальностью физического тела, ментального тела, астрального тела, всех тел, всех своих мыслей всего своего опыта, принимаем себя полностью со всеми своими низшими и высшими аспектами. Принимаем свой аватар, свое тело, женское или мужское, такое, какое есть, с нюансами, асимметриями. Именно со своей красотой. Принимаем красоту и неповторимость своего тела здесь и сейчас, в этот момент, в этом возрасте, в этот день, в эти лунные сутки, в этот час. Принимаем себя полностью с каждым вздохом. Вдыхая принятие себя, отпускаем на выдохе все программы все установки, все чужеродные вмешательства, мешающие принимать себя. И чем больше мы наполняемся любовью, отпускаем все ненужное, что нам мешает любить себя, тем больше мы расширяемся и позволяем себе принимать любовь отовсюду, принимать энергию любви наполняться любовью, делиться любовью. Почувствуйте, представьте сейчас, как вы расширяетесь. Как ваши возможности перерабатывать информацию, перерабатывать сложности жизненности. Такой вот ваш психологический контейнер, он тоже расширяется, очищается от всего ненужного, расширяется. И вы видите его, может быть, как сердечко, этот контейнер. И в этот контейнер попадают любые эмоции, события. там они спокойно, спокойно перерабатываются. Позволяя всем эмоциям быть, включая эмоции грусти, слезам быть. Каждая эмоция очень цена и важна в тот момент, когда она приходит. Позволяйте себе просто жить, если приходят эмоции, сильные эмоции злости или агрессии, тоже позволяйте им проявляться, используйте их для того, чтобы делать какие-то физические действия. Позвольте эмоциям просто жить и быть, представьте, что есть какой-то такой защитный механизм у вас, который защищает все эмоции, разрешает всем эмоциям быть, поскольку вы такой, какой есть. И к вам приходят те эмоции чувства, которые приходят только к вам. Это реакция на определенную ситуацию. И это именно ваша реакция, да, с вашим опытом здесь и сейчас. Представьте, может быть, какое-то такое обережное животное, да, которое защищает вас вот в момент сложных эмоций. Может быть, это будет для каждого, особенно для женщин, какая-то такая большая кошка, может быть, львица, которая будет защищать вас от проявления ваших эмоций. И в тот момент, когда вам захочется, может быть, поплакать, или вы почувствуете себя совсем маленькой, слабенькой, а это очень важно женщине, чувствовать себя слабой, эта львица будет всегда рядом, и она не допустит, чтобы с вами в этот момент слабости, в этот момент слез, в этот момент проявления ваших эмоций, или эмоций радости, безудочного Веселье, любых эмоций, чтобы кто-то позволил нарушить, нарушить ваше состояние, кто-то позволил обидеть вас. Она всегда будет рядом, когда вы ее призовете, и будет вас защищать. Защищать неистово, и вы можете спокойно проявлять свои эмоции. Вы можете создавать те отношения, какие хотите, быть в отношениях самим собой, самой собой. Просто почувствуйте сейчас, как расширяется ваша возможность быть собой. Почувствуйте сейчас, как расширяется, как будто вот ваши силы, ваша аура. Может быть, кто-то закрытыми глазами сейчас увидит свет, своей ауры или разноцветные цвета цвета, и выдыхая, выдыхайте все, что вам мешает видеть вашу ауру, и вдыхайтесь, вдыхая, наполняйтесь чистым светом безопасности, и представьте, что вокруг вас такой свет безопасности, для каждого он свой, светлый, бесконечно белый, Возможно, с таким нежным-нежным, светящимся, серебристым или золотом. Возможно, это такая. Для кого-то это может быть капсула, для кого-то это может быть сфера. А кому-то безопасно в таком бесконечном светлом пространстве. Для каждого это свое безопасное место. И просто позвольте наполниться себе этим светом, чтобы расширять ваше пространство, пространство вашей энергии, вашего влияния, ваших возможностей проявления. Просто дышите. Дышите безопасным светом. Этот свет входит не только в ваши легкие, он входит через вашу макушку, Через всю вашу кожу, через все ваши конечности, через пальчики, ладошки, стопы, через контуры тела внутрь. И проходит насквозь, как будто лучи этого света во все стороны проходят сквозь, как бы просачиваются через ваше тело. И вы начинаете светиться. Этих лучей так много, что они как бы не видны со стороны, если посмотреть на себя сейчас, на вас, вы просто светитесь этим бесконечным светом безопасности. Пропущенный через ваше тело, он тоже имеет свой нюанс, свой оттенок. Именно ваш свет безопасности, такой чистый, красивый, неповторимый, это только ваш свет. Просто дышите получайте удовольствие от себя любимое, от себя прекрасное. Открывайте себе возможность для бесконечного, бесконечного вечного удовольствия, удовольствия в этой жизни. Позволяя себе удовольствие, вы наполняетесь энергией, наполненной энергией наполненной жизненной энергией, вы можете справляться и с трудностями, и вы можете таким наивысшим, бесконечным, безусловным образом радоваться тому, что происходит, радоваться а, таким оценочно маленьким, может быть, вещам, социумно оценочно, радоваться бесконечно и с этой радостью еще больше быть наполненным, и наполнять радостью все пространство вокруг, людей вокруг, делать счастливыми этот мир. Начиная, конечно, с себя. Чем больше мы себе позволяем эмоционально проявляться, быть собой, тем более счастливым мы делаем пространство и мир вокруг. Это очень важно. Жить собой в мире и жить в мире, делиться собой, не специально заставляя себя кого-то спасать, кого-то жалеть, а просто быть собой счастливой и от этого счастлив мир вокруг, красивое и уютное ваше пространство. Всему, к чему вы прикасаетесь, становится более таким теплым, более наполненным, более любящим, более целительным. Почувствуйте сейчас, что вы просто рождены быть волшебницей и рождены быть счастливыми. Продолжайте дышать этим безопасным светом, продолжайте дышать счастьем. И поднимитесь сейчас еще на один уровень выше, в свое счастливое пространство, пространство вашего рая. Оно бесконечно-бесконечно, высоко-высоко, на самой высокой вершине мира, бесконечного мира, у которого нет границ, на самой высокой точке. И здесь наполнитесь и подышите счастьем. Почувствуйте, что счастье бесконечное, оно есть всегда, везде, в любой момент. Вдыхайте и выдыхайте счастье, еще больше наполняя свое пространство безопасного счастья, наполняйте его и вдыхайте снова. И через каждую клеточку, через каждый энергетический канал своего тела дышите счастье, очищая себя от всего ненужного, что еще мешает вам быть счастливым, наполняя себя счастьем. И переполняя, делитесь пространством. Дорогие, любите себя и Вселенную, все, что вас окружает. С благодарностью принимайте все ситуации процесс. Позвольте себе быть собой. Вы рождены для счастья, мы рождены для счастья. Всех обнимаю с любовью Юлия Сагайдис. Будьте счастливы, дорогие, любимые.